С вами снова вещает наша студия, но не из Останкина. Вот, как Life Republic Production. Вот, Артур. В общем, последний день сегодня тренинга. Пятница. Попробуем делать свидание. Хорошее, чтобы вам понравилось. Не поймите, правильно меня? Я в ту сторону шел. Тебя заметил. Смотрю, миленькая девочка стоит. За покупками пришла сюда себе, наверное, что ты ищешь. Ты знаешь, я здесь пришел тоже за покупками, как ты. Ты, я смотрю, уже купила себе, да? Я хотел э, сумку поменять, себе ботинки, там, перчатки, ну, на зиму так утеплиться. Ходил, ходил, так особо себе ничего не нашел. Вот, э, буквально 10 минут у меня осталось, собирался кофе попить. Ты можешь ко мне присоединиться? Я не против. Давай пойдем э, наверх и там найдем. Так. Отлично. Давай. Давай сюда. Садись сюда. И съесть вот самое. Самое оно, да? Да, я Ну вот, видишь, как. Так, да, нам давайте два капучина. Два Да, ты средний. Стандартный. Можно самый маленький, стандартный. Давайте два стандартных. Вот капучино и все. Мне с корицей и тебе. А что тебе вообще нравится делать по жизни? С, судебный штаб? У тебя какое договорное право или уголовное, там гражданское, уголовное что у тебя? ну да mm -hmm. у меня как раз товарищ есть итальянец кстати тоже он по уголовным делам адвокат вот, Кажется, смотри, я нашел так я пересаду. Видишь? Это ты? Это почти <с я. Я, кстати, на таком тоже поднимался, лазил. Смотри. Видишь, чувачок висит. У меня был такой опыт, кстати, в Италии. Я вот э, ним занимался, там с этими следорубами лезешь, очень вообще руки болят, ну, если техника неправильная. Смотри как... Это... Смотри, как красиво. Представляешь, это все в природе есть, это никакой не фотошоп, ничего. Или или вот, например, это на лыжах, видишь, он как раз прыжок делает. Ты ну, смотри, я же не сказал, что я, да, я экстремальщик, но я так вот прямо не прыгаю, потому что это очень сложно прыгать. Но вот мне вот эта вся тема, это, ну, вот, а, а вот он. А вот, а вот он, вот он твой. Я не знаю, что правит нет, Мы такие же, как и все другие. Я такой же, как и ты, на самом деле. <сíts> <сíts> вот. И здесь.. Я, знаешь, я думал об этом. А, я не знаю. С корицей. Да, это сюда, это сюда. Красиво. Да. Спасибо. Смотри, смотри, какое, как, как какое море, чистое, чистейшее просто, да? Крутяк. Да, Крутяк. Вот у нас вот, а, вот, а это кайт, Кайтинг уже пошел. Ну вот, вот меня знаешь, э, пожалуй, меня привлекает не то, что можно голову сломать там себе, или не то, что я могу доказать себе, что там я крут, если я там-то и там-то пролез, прокатился. А вот меня прежде всего вот такая красота привлекает. Вот э, природа и ты наедине с природой, и вот такое единение очень прикольно получается. Я без. Ты молодец. А я Тебе так удобно? Да, давай пересяду. Да, да, в принципе. Да, по видишь, так немного удобнее. Чтобы мне подключилось. Ну, ты можешь тоже развернуться, и я могу развернуться. То есть, как бы здесь, в принципе, все равно как сидеть. Ну, можно, да можно, можно, можно так, можно. Можно так. Можно так, можно и сяк. А дай мне свой телефон пришлю тебе. А, Кое-что интересное. Ой, пока у меня телефон у самого не сдох. Что, что ты мне хочешь взять? Записываю. Что ты мне хочешь прислать. Да я. Давай. Послую, а ты мне скажешь, что ты мне хочешь. <связываешь> я тебе пришлю и посмотришь. И конечно, скажи, что ты <связываешь> хочешь прислать. Так в этом-то и смысл, что сначала прислать лучше. И это очень нормальное. Разве я похож на человека, который может прислать, что то не Слушай, ну видишь, как у нас у нас с тобой. Так, ты пиши быстрее, а то смотри, просто у меня сейчас там. Это твой телефон. Я тебе не пришлю, потому что он у меня сдох, сейчас. который сейчас. Ну и время 20 15 Отличное время для такси. Mm -hmm. Так, а давай, давай сейчас 8 минут, спустимся вниз, я пальто возьму. 934 Нет, это другой. другой У ОТБ У тебя Ну, не пока тебе Он как-то криво стал Он приехал, ты смотри по карте Ну, белый Он же едет еще, видишь, он 4 минуты Да? Вот написано же Ну, давай здесь постоим. Да. Есть еще варианты, кроме Урала? Я знаю людей с Урала. А они не такие, да? Я, когда была Олимпиада в Сочи, мне довелось познакомиться с людьми. Я не работала там, я отдыхала, мне довелось познакомиться с людьми в разных городах Руси. Люди спрят... Ты в Сочи работала на Олимпиаде? Я не работала. Я приехала на две недели там жить, посмотреть. У меня была, была программа. Я тебя рассмешил, да? да Супер. Привет, я могу, я большое. Но, Давай. Я тебе позвоню. Смотрите, ребята, как я вам и говорил, что сначала не получается, потом ты стараешься, стараешься. Нет, нет, нет, нет, потом да. Вот, я сделал свидание, как и планировал сегодня. Цели свои, которые я ставил на тренинге, я их выполнил, это очень круто. – Какой по счету свидания? – Седьмое, получается. – За неделю? – За неделю, да. Я не сделал только, ну, в среду. Остальное даже у меня по два на один день было, что очень круто, я считаю. Особенно, что у меня в первый день два получилось. – Это вот. тренинги по проходил? Нет, ни разу не проходил тренинги, вот ты первый. Тренинг по пикапу, который я прохожу. Очень рад, что попал именно на этот тренинг именно к Тони. Ну, с Тони вот мы, кстати, случайно как-то познакомились. Я случайно на Тони вышел, и я прям попал в самую точку. Мне очень понравилось. Про свидание, ребята, вот оно мне понравилось с точки зрения девушки, больше всего девчонка. Вот это мне понравилось больше всего из тех, которые вот у меня были до, до этого вот на свиданиях. Вот. Как Тони говорит, что-то я там смазал, не смазал. Но я сам понимаю, что я что-то смазал. Хотя где-то, где-то я думаю, что я классно как-то там в разговоре, в речи выкрутился, что-то вернул. Пытался техники сделать, у меня получалось. До смс вот этой техники не дошло. Телефон у меня сдох прямо в самый момент, когда я собирался это сделать. Но кроме трех техник, которые Тони давал за задание сделать, я еще там другие пытался тоже сделать. В общем, в плане этом мне понравилось задание. Понравилась девочка, понравилось свидание. Понравилось то, что, как я вот и планировал, не получалось, и потом нашел отличную девочку. Это все работает. Что хочу вам, ребята, сказать. Это очень классный тренинг, классная прокачка себя, как человека, своей мужественности и уверенности. Я дам вам чит-код, который вам позволит все время выигрывать. Ребята, чтобы у вас все получалось, нужно несколько компонентов. Первое – вам нужно найти хорошего наставника, хорошего тренера, который будет вам говорить, что делать. Второе. Вам нужно поставить перед собой цель, которую вы реально будете хотеть достичь. Что, собственно, было у меня. Я прописал цели, и я достиг всего того, что я себе в этих целях ставил. Третье. Нужно быть хорошим учеником. Кроме того, что ты нашел учитель, нужно быть классным учеником. Это значит, тебе сказали упасть, отжаться, ты упал, отжался. Тебе сказали, побежал, там сделал, ты побежал, сделал. В этом плане с тренером я вам уже подсказал, берите Тони, вы не ошибетесь. Тони и Сергей это те люди, которые очень хорошо умеют видеть людей, понимать людей Они хорошо знают, что нужно конкретному человеку, конкретному ученику, который к ним пришел они знают, как помочь именно этому ученику, а не другому И очень классно, что они с вас не слезут, ребята Пока вы не сделаете результат Вот, мне иногда это было очень тяжело Тони когда говорил там Вот, бери эту девчонку, иди за ней И я такой прям вообще вот Ну, прямо чувствую, что я уже и там э, Темп потерял э, И что-то еще потерял И вот чувствую, что стопудово не получится Уже не хочу за ней идти Но Тони говорил, нет, иди именно за это И раз выбрали ее, значит, нужно цель до конца довести И ребята, это работает Вначале не получается потом вы стараетесь, стараетесь лажаете. Я много ложал. Мне нравилось, когда я лажал. Мне еще больше нравилось, когда я не ложал. Но без того, чтобы я ложал, у меня бы не получилось то, что вот я сделал. С свиданий. Ребята, это все могут вообще без вопросов. Вот я смог, значит, что ты сможешь. А, так что просто берешь свои яйца в руку, в кулак там, но ну, сильно не сжимай. А, Звони что они, пишешь, что они там, не знаю, на сайт, на WhatsApp, на хер знает куда там в Instagram. Приходишь на тренинг и получаешь результат, ты, которого ты хочешь. Э -э жизнь становится ярче, интереснее. На самом тренинге получаешь массу эмоций. Э -э общение с людьми. Вот Я лично люблю общаться и в этом стремлюсь совершенствоваться. И тренинг Тони мне в этом тоже без вопросов помог. Так что все очень классно, весело, отличная компания подбирается на тренинг много новых знакомых, новых лиц, много нового опыта. Так что, ребята, не раздумывайте, приходите, и все у вас получится. Огонь!